из которых посвящен разным темам, на площадке «На часах» 13 центров развития представляют то, на что они способны и то, что они предлагают ижевчанам как способ развития себя. То упражнение, которое вы сейчас видите, называется «Зеркало». Это такой способ невербального общения, невербального знакомства через движение. И в танцевальной двигательной терапии, как правило, не используются какие-то заученные движения. И вот сейчас... Девушка, движение... она, она выступала и сказала, что главное для... А... Женщина – это танец, и вот я согласна с этим. Мы специально пришли, мы пришли за гороскопом, вот. ну и за фотографией ауры, ну и еще куча всяких вещей. Очень много классных вещей происходит, и многие люди не знают, что у нас есть. Многим было бы интересно, потому что это лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. И я не думаю, что просто так кто-то взял и подумал, мм, хочу походить на стеклах. А тут у них есть действительно возможность что-то увидеть, что-то понять. Страшно? Отпускайтесь. Развитие одного человека – это только маленькая часть. Когда развивается вся среда, развивается больше людей. Это как эффект сотой обезьяны. Давайте подумаем, что мы все будем развиваться, и потом это будет распространяться естественной волной.